Всем добрый вечер! Сегодня мы будем э, вставлять винтовку Идган Матадор калибра 5.5 э, кольцо уплотнительное в казенник Дело в том, что при смазке затвора произошел случайный выстрел и это кольцо выдуло и выдуло так, что я его не нашел Соответственно, было Приобретено колечко на замену. Вот его размеры. 5,1 на 1,6 миллиметра. То есть, если вы попадете в такую же ситуацию, вы можете по этим размерам его подобрать в каких-то интернет-магазинах. Ну или размер близкий к этому. Там 5 на 1,5, наверное, тоже подойдет. Ну вот, родной размер 5,1 на 1.6. Соответственно, нам для разборки нужен ключ звезда и попробуем значит вставить кольцо с помощью спичек и вот такого нейтрального оружейного масла чтобы смазать резиночку сейчас я сниму затворную коробку коробку и потом мы уже крупным планом будем снимать как эта процедура у нас получится вот мы сняли затворную коробку, где получили доступ вот этой к латунной втулочки, И вот там внутри, между латунной втулкой и стволом, видите, вот там должна стоять резиночка. Вот в том а, а, пространстве свободном. Ее там нету. Сейчас мы туда будем пытаться ее засунуть. Почему засовываем а, с этой стороны? По правилам, конечно, нужно снять, разобрать вот это все и вставлять ее уже изнутри, сняв вот эту вот часть. Снимается она вот там внутри, снизу вернее, есть винтик. Вот винтик. Для того, чтобы до него добраться, надо отсоединить всю верхнюю часть винтовки. Что довольно трудозатратно, но и нерационально в данном случае. Как я понимаю, это старая модификация этого узла. В новых модификациях вот этот стопорный винт резинки, он уже находится вот тут с этой стороны вверху. И, соответственно, для того, чтобы вставить резинку или ее поменять уже не нужно разбирать пол винтовки поэтому сейчас мы попробуем все это дело туда вставить так вот мы смазали кольцо И сейчас будем пытаться с помощью спичек это все дело туда водрузить насколько получится это все покажем Сгибаю убликом колечко, чтобы вот туда просунуть, упереть в нижнюю часть фазы. И сейчас мы его будем так вот. Так, нет, проскочила. сделать так чтобы он зацепился запас и дальше уже не проскакивал вот такая работа из болота тянуть бегемота пойдем другим путем пробуем она не заходит у нас туда. В любом случае, под углом придется. Так, ее надо держать. Такое ощущение, что спички толстоваты на этой процедуры. Ну-ка, ну, -ка, ну, -ка. ну -ка. Вот Она укладывается вдоль ствола, вернее, вдоль вот этой втулки. Так, пока выключим, чтобы вот тут пока ничего интересного. Так, так как у нас просто так это все с наскока не получилось, решили... Пойти другим путем, с наружной части ствола мы засунули вот латунный шомпол, чтобы он не давал провалиться резинки внутри ствола, и сейчас будет он просто подпирать ее изнутри ствола, а мы будем ее с этой стороны вставлять. Что-то у нас там стало получаться. зона зашла резиночка вверху не очень на себя чуть-чуть она подальше, так кажется встала. все резинка на месте то есть как видите ничего особо сложного нужна только смекалка резиночка у нас вот она как видите стоит на месте то есть мы использовали шомпол для того чтобы подпирать ее с той стороны со стороны ствола и спокойненько по месту ее оправили на этом все. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. До свидания.